Тот момент, когда ты посчитала, да, что тебя предали, ты же просто на основании чего-то просто, вот меня предали. Все. Вот это сейчас обнаружилось явно. Все, с этим ничего больше не надо делать. Вот когда оно обнаружилось, значит, оно уже высветилось, оно уже вывалилось на экран сознания. То есть это уже произошло обнуление. Но если ты и по факту, вот сейчас, смотря отсюда, этого уже нет. И было ли оно? Или, ты, или тебе показалось, и ты просто так посчитала, понимаешь? С этим сейчас бесполезно вообще разбираться, смотреть, было оно или не было, или еще что-то. Но на данный момент, просто сейчас ты есим, есть, есть осознавание, вот. И, соответственно, вот этот весь ком, который тебе кажется, да, что он есть, его уж по факту тоже нет. Где он? Попробуй, нащупай его. Вот смотри, вот ты можешь тело пощупать, да? Вот тело пощупало, ты можешь сказать, вот оно есть, да? Там пощупал какой-то диван, там, не знаю, стул или еще что-то. Но вот то, что приходит в воображение, то есть ты сидишь на стуле, да? Ну, ты ешь яблоко, чувствуешь дыхание, например, смотришь телевизор. Тут вы, приходит мысль, и ты так уже отсюда отвлеклась, хоп, Ум уже там, и утекла в ментальный процесс, там уже воображение, там уже папа, там уже все, все, все, все, все. И пошло-поехало. Да, и телесные ощущения начинаются сразу. И сразу телесные ощущения, да, потому что идет эмоция, и э, гормоны все подтягиваются. И начинается переживание, вообще пережевывание вот этого вот бесконечного, одного и того же, вообще, одной и той же мысли, уже со, со всем вот этим сценарным сюжетом. Понимаешь, что происходит? Ну, ведь этого нет. По факту ты сейчас сидишь на диване, да, и ешь яблоко. Вот то, что сейчас прямо есть, вот это самое абсолютное, реальное. Вот тело сидит, происходит дыхание, есть осознавание, есть видение, есть слышание. Ты ешь там, например, яблоко или с кем-то общаешься. Вот это есть, но когда... Вот в это приходит какая-то мысль, ты отвлеклась туда, и у тебя ум уже нарисовал. То есть все, ты утекла в ментал, и будет опять бесконечный повтор. И там делать ничего не надо абсолютно. Разбираться там не надо. Потому что... Чем больше ты хочешь разобраться, тем больше ты подкрепляешь своим вниманием, энергией вот эту вот несуществующую да, вещь. Получается. И получается, когда а вот в, в детском возрасте случилось вот это как бы предательство, то есть ты уже Посчитала, ага, и там понимаешь, как ум уже, он уже у него уже, знаешь, он либо просто может подойти и сказать, ну хочу внимания, обними, вот эта искренность, да, ну и импульс идет, хочу внимания, любви, подходишь и, ну обняла, да, либо он начинает изощренно, он просто так искренне не может, и он начинает схемы придумывать, обижаться. обижаться, это тот же самый забор внимания, но в, в изощренной форме. Представляешь, как происходит? Да. И все, и это круг. Нет. А потом это, вним... это уже сформировалось, в нейронах отложилось, и потом только таким образом ты с миром общаешься. И переделать это беспрепятственно, да? А потому что... Нет, оно, оно обнуляется. Переделать нет. Переделать, перепрограммировать, это не, это не работает. Как только у тебя приходит ясность и видение этого, значит, это уже вымещается, выплевывается на экран сознания, значит, это уже обнулено. И здесь мудрость просто в, след, в следующий момент, когда что-то происходит искренне, пойти и искренне это сказать. И вот только вот таким действием меняется вот эта нейронка. Понимаешь как? То есть, например, у тебя происходит встреча с папой, и ты же говоришь, я не могу назвать его папой, ты говоришь, здравствуй, папочка родной, все, для мозга может быть, блин, да нет, он начнет там подкидывать, нет, я не могу, тут он его же уже все там эмоционально там уже горит, кипит, он же знает, как оттуда опять начинает, я знаю, как это сейчас будет, и пошел тот же самый сценарный сюжет. И вот здесь только ваша бдительность и глубочайшая внимательность в этот самый момент сделать по-другому. И таким образом обнуляется и меняется нейронка. А бесконечный разбор – это переставление, вот знаешь, на картинке местами поменять. Одного на второе и так далее, тому подобное. Это уже не работает. В свете ясного самоосознавания В свете вообще новейших энергий И то, что сейчас очень глубинно и быстро все меняется И мозг, и все Это уже устаревает Все эти практики бесполезны Потому что они оттягивают просто время И ты там сидишь, у них что-то, что-то, что-то И ничего не работает А вот и не там да, я вроде вот бы вчера все понимала, я ситуация уже по-другому увидела. А в теле те же самые реакции и не меняются. То есть то, что я разобралась и что-то увидела по-другому, Ну угу. смотри, здесь такой эффект еще происходит. Вот плита, например, горела, да? Горит, горит. Когда ее выключили, то есть когда ты увидела, плиту выключили. Но там инерция во времени, чтобы она еще остыла, есть. Здесь то же самое. Ты уже увидела, то есть уже выключила, выключила, как бы да из розетки там. Но необходимо время, чтобы вот это вот, оно, знаешь, остыло. Поэтому получается, что ты говоришь, ну по инерции то же самое идет. Оно один-два раза, на третий уже не пойдет, если ты в этот момент будешь внимательно и не осуждать себя, например, что, ой, опять там что-то там возникло, ну здесь вот не осуждать, потому что это очень тонкая изощренная гордыня такая вылазит и разбора нет вообще, то есть как только ты видишь, что на самом деле это все филем, важности нет. Ты начинаешь легко играть, ты начинаешь просто быть сама себе интересна, и у тебя все внимание, понимаешь, то есть не надо со стороны его просить. Вс внимание внутри нас самих. Когда ты сама себе становишься интересна, у тебя вот ты вот это вот внимание, развернутое на сам источник самоосознавания, вот оно, ты обнаруживаешь себя, искра самовоспоминания, и ты понимаешь, что ты всегда вот в этой.. Как, как, как вам объяснить? Вот в этой пустоте всегда есть полнота. Это все время одной как бы две стороны одной медали, да? Ты наполнена, и все внимание возьми себя обними, да? Вот отсюда начинается. То есть ты, не, ты со стороны не начинаешь просить, потому что все, что ты видишь, это вообще вымещенное внимание вовне, и ты хочешь оттуда попросить что-то. А тут разворачивается оно внутрь, и ты видишь, что все вообще сокровища там внутри тебя.